Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем видеоканале. Те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского и налогового учета вашей организации или ИП, а также за услугой по обучению ведению бухгалтерского учета. Сейчас будет продолжение урока «Ввод остатков», «Начальный ввод остатков». На первой части урока разобрали, как вводить остатки по счетам 10 и 51. Теперь вводим остатки далее. Возвращаемся в старую базу и смотрим, опускаемся ниже и смотрим остаток. Следующий остаток у нас идет по счету 60. Остатки по счету 60. Счет 60 это расчеты с поставщиками могут быть остатки на субсчете 6002 авансы перечисленные и 6001 поставка товаров которые не оплачено здесь у нас висит аванс необходимо развернуть оборотно сальдовую ведомость и посмотреть на каком контрагенте висит эта сумма потому что счет 60 так же как счет 62 76 счета 70 нужно вводить в разрезе контрагентов нажимаем оборотно- на сальдовую ведомость по счету а эта сумма и склада, сумма пятьсот 61 складывается из двух сумм Компания PB Благовест, 299 рублей, и компания Азимут. Значит, таким образом и нужно вносить. Сейчас я открою Благовест. Чтобы мне не вносить название компаний, не печатать, я его скопирую. Выделяю название, копировать, закрываю, иду в новую базу. Опускаемся ниже здесь. Мы сейчас находимся в помощнике водоостатков. Давайте для тех, кто не смотрел первую часть, я закрою этот помощник водоостатков и покажу, где он находится. Главное, помощник водоостатков. Опускаемся до счета 60. И здесь в счете 60 выбираем счет, субсчет 60.02, расчеты по авансам выданным. Два раза мышкой «Создать», «Добавить». У нас уже автоматически подцепляется нужный субсчет 60.02. Теперь «Показать все». Мы попадаем в справочник контрагенты. Здесь я вот уже что-то ранее делала, поэтому у меня есть группа поставщики. Если этой группы нет еще, создайте сначала группу, а потом уже вносите контрагента. Я открываю группу поставщики и создаю нового контрагента. Так как у меня уже в буфере обмена скопировано название поставщика, я сюда в наименование становлюсь мышкой, щелкаю, Левой клавишей курсор здесь появился, теперь правой клавишей появилось контекстное меню, по кнопочке «Вставить» и у нас вставилось название поставщика. В этом учебном примере я не буду вносить ИНН, КПП, банковский счет, адрес и телефон. Когда вы будете вносить остатки, вы обязательно это все делаете. В данном случае «Записать», «Закрыть» и «Выбрать» этого поставщика теперь показать все предлагается выбрать договор его естественно еще нет создадим договор вид договора с поставщиком хотя помимо э, вида договоров с поставщиком здесь есть много различных вариантов может быть у вас будет с комиссионером э -э с комитентом то есть вы выбираете свой вариант и если у вас есть договор Номер его, вы его сюда вносите. Я просто напишу договор. Документ расчетов. Что это такое? Это такой как бы документ-пустышка, который в программе нужно создать. У программы такой алгоритм по поводу остатков. Вы просто нажали, у вас создалось такое новое окошко. И в этом окошке еще здесь нужно нажать новый документ расчетов. Тоже создастся такой документик и провести его закрыть. И сюда сразу выбирается он. Вот остатков. Остаток по дебету. Ши... Так, у нас там сумма была, я сейчас подзабыла. Сейчас посмотрим сумму. Так, она уже была открыта. Я ее повторно открыла. Вот она открыта. И сумма у нас 299 рублей 61 копейка. 299 рублей 61 копейка. Так как у нас там есть еще вторая сумма, поэтому в этом документе можно строчку выделить. Правой кнопкой мыши скопировать. Возвращаемся в старую базу. И смотрим второго поставщика. ТК Азимут. Я тоже сейчас открою его из оборотки и скопирую его название. Копировать. Закрываю. Иду в новую базу. Открываю справочник контрагенты. Показать все. Создать. В наименование вставить. Здесь ничего не буду заполнять. Записать, закрыть. Выбираю поставщика, опять необходимо создать договор, записать закрыт договор, теперь документ расчетов, документ расчетов готов и смотрим сумму, которую нужно ввести, 6300 рублей. 6300 рублей. Провести закрыть. Еще один документ создан. Здесь по крестику закрыть. Далее смотрим следующий счет. Следующий счет у нас 62. 62 счет это счет расчета с покупателями. Также здесь есть остаток счета по дебету 6201 и есть остаток счета по кредиту 54720. И разница между дебетом и кредитом получилась сальдо 8620 рублей. Нужно будет вносить Каждую сумму. И открывать и смотреть также оборотно-сальдовую ведомость по счету в разрезе контрагентов. Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Значит, сто состоит из двух сумм. Компания «Мост» 1200 рублей. Копирую название. Копировать. Иду в новую базу, опускаемся ниже. Вот он счет 62. Сейчас, одну секунду. Нам нужен субсчет 62.01. Открываем. По кнопочке «Создать». Как видим, дата документа нам проставляется автоматически, потому что мы вначале задавали ее 31.12.2016 по кнопочке «Добавить». Счет автоматически пришел нужный, и теперь нам нужно провалиться в справочник «Контрагенты», показать все, создать новую группу покупателей, покупатели по кнопочке создать и вставляем сюда скопированного контрагента вставить записать закрыть опять делаем договор документ расчетов создаем и смотрим остаток по дебету. Что у нас там было? 1200. 1200. Так как там еще есть вторая сумма по этому счету, здесь выделяем эту строчку правой кнопкой мыши «Скопировать». И смотрим второго покупателя сумма здесь 44 900 и называется компания залог успеха ломбард опять я ее копирую закрываю заходим в справочник контрагенты, показать все покупатели создать вставить эту новую компанию залог успеха записать, закрыть Договор. Договор, документ расчета с контрагентами новый создаем. Так, и сумма, сумма у нас 44 900, 44 900. провести, закрыть и здесь еще раз закрыть и мы здесь уже видим введенное сальдо, по введенное дебетовое сальдо. Благодарю вас за внимание. Продолжение ввода остатков смотрите в следующем уроке. Я надеюсь, что информация была для вас полезной. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на мой видеоканал и вы будете постоянно узнавать